Ну что, хайпанем немножечко? Привет всем яблочникам, меня зовут Артем, а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Прямо сейчас попробуйте угадать, с какой стороны находится коробка от оригинальных AirPods, а где Точная копия из Китая. На самом деле заметить отличие невооруженным глазом на расстоянии довольно-таки сложно, особенно если мы говорим про картинку с видео или фотографию в интернете. Итак, коробка с оригинальными AirPods находится слева, а справа, соответственно, поддельный клон из Китая. В конце этого ролика я разыграю данную максимально качественную копию AirPods из Китая среди всех подписчиков канала Apple Finder. Хотя, стоп, теперь из-за этого канал можно смело назвать China Finder. Не суть дела, переходим к опыту эксплуатации. Желание приобрести точную копию Airpods зародилось во мне где-то примерно год-полтора назад. Честно сказать, в то время я даже не понимал, в чем же состоит отличие между версией наушников за 1100 рублей и 1800, например. Плюс различные приставки, Premium, Elite, версия номер один, самая точная копия, неотличимая от оригинала, один в 1, 1 в 2 и так далее. Немного почитав и проанализировав различную информацию, собранную мной в интернете, насчет разных копий и модификаций Airpods. я и вот настал этот день. Что я сделал? Нашел продавца на авито, который и торговал этими самыми AirPods по цене в 1800 рублей за штуку. Итак, первое впечатление. Сразу было видно, что это реплика на оригинальную версию AirPods. Во-первых, упаковка, в которой находилась реплика была гораздо легче, нежели чем упаковка с оригинальными AirPods, в которых даже может не лежать самих наушников. Во-вторых, качество упаковки. Если картинкам, наклейкам, различным обозначением вопросов в принципе никаких нет, все выглядит действительно и даже прин самих наушников постарались скопировать максимально детально и четко, то с точки зрения тактильного отклика, ну или же проще говоря качества материалов, когда берешь две коробки в руки, все-таки ощущается, что бумажные материалы, подобранные специально для производства оригинальной упаковки для AirPods, проходили довольно строгий отбор. Что касается комплекта поставки, к нему никаких вопросов и нареканий в общем и целом нет, за исключением материалов, которые были использованы в виде той же баночки, которая действительно дает запахам завода из Поднебесной и различные тонкости в виде черных, а не серых цветов, ну и конечно же шрифт. Само собой выдает себя, что это реплика, не оригинал. Окей, все минорные детали обсудили, теперь давайте к более интересной части, к нашему гвоздю данного видео. Если говорить про качество материалов у реплики и оригинала с точки зрения тактильных ощущений, то у копии, понятное дело, есть свои отличия и особенности, хотя в общем и целом антураж выполнен на твердую четверку. Оба футляра в руках ощущаются как чистой воды оригинал, никаких нет, так происходит до тех пор, пока владелец реплики не начинает взаимодействовать с самим устройством, например, открывать его крышку или нажимать на клавишу для проверки уровня заряда, либо же спряжения гаджета с устройством. Хоть в реплике футляр и открывается точно так же, однако по звуковым ощущениям это совершенно не то, что мы привыкли слышать в оригинальной версии AirPods. Что касается клавиши для взаимодействия AirPods с нашим основным устройством, например, смартфоном, для того, чтобы произошло сопряжение двух девайсов, даже не так страшно, что кнопки нет окантовки темного цвета, как таковое, что есть в оригинале. Но важен иной момент. Нажимается она здесь, конечно, хорошо, она функционирует, работает и все нормально. Но опять же, тактильные ощущения абсолютно разные. Если говорить про сами наушники, то у оригинала они тяжелее. Плюс во внешнем виде также есть маленькая хоть и незначительное отличие. Безусловно, это сеточка. У оригинала справа она светлее, у реплики она гораздо темнее. Кстати, очень интересный и забавный факт. И если мы вставим оригинальный наушник в кейс от реплики, то он войдет сюда без каких-либо проблем, но заряжаться не будет. А вот если мы возьмем копию наушника и вставим его в оригинальный кейс, то он не то, что не встанет сюда, кейс будет его автоматически выталкивать, Давай нам понять, что это всего лишь реплика за 1800, и для чего ты в меня оставляешь свой паленый наушник. Что ж, различные нюансы в внешнем виде между репликой и оригиналом мы обсудили теперь самое главное опыт использования этого китайского товарища говоря об автономности это один из немногих параметров которые в этих наушниках действительно можно похвалить я честно не помню когда заряжал их до полного заряда в последний раз однако с тех самых пор когда прошла последняя зарядка может быть это был месяц полтора назад медленно разряжается только футляр сколько бы ему не доставалось коробки на протяжении какого-то времени потому что я ими уже отпользовался где-то месяц наушники по-прежнему продолжают хорошо Работать и воспроизводить музыку. Причем интересно, что эта самая реплика может вполне заряжаться от оригинального MagSafe для iPhone 12. Единственное отличие в сравнении с оригинальной версией, что с первой, что со второй, это не имеет особо какого-то большого значения, индикатор. Во-первых, установленный диод здесь не такой яркий, а во-вторых, при подзарядке кейса происходит светомузыка. То он горит оранжевым, то на долю секунды становится зеленым. Ах да, чуть не забыл, поскольку это реплика, различные звуковые, поскреживание, непонятные щелчки здесь неизбежны. То же самое происходит и во время по зарядке устройства. Говоря о процессе взаимодействия с этой репликой, то в общем и целом никаких нареканий нет. Самое крутое, что здесь есть, пожалуй, одно из это наличие анимаций. Здесь она присутствует в большинстве моментов. Во-первых, она встречает вас, когда вы только сопрягаете наушники с вашим смартфоном. Если это iPhone, то, понятное дело, вылезают различные шторки, карточки с различными анимациями, что выглядит действительно круто. Во-вторых, когда устройство уже подключено к вашему телефону, и вы хотите проверить, например, уровень заряда как кейса, так и наушников, вы можете точно так же поднести футляр к iPhone, открыть крышку, и у вас будет отображаться вся основная информация, даже с именем самого кейса, которое можно изменить в настройках. А вот здесь начинается самое интересное. Мало того, что наушники пробиваются по серийному номеру на сайте компании Apple, так и всю основную информацию об этих наушниках можно посмотреть в настройках через раздел Bluetooth. Автоматическое обнаружение уха, звуковое сопровождение, все это здесь присутствует. Однако, нет-нет-да, все равно вылезают определенные звуковые элементы, которые, по большому счету, как и системе Apple и AirPods в целом, не имеют никакого значения. Очень отдаленно напоминаю Android и звуковые сопровождения Которые есть по умолчанию в системе Google. Теперь о самом важном параметре, как и впрочем, в любых наушниках. Звук и качество звучания. Положа руку на сердце, это далеко не аирпоз. Да, звук здесь действительно неплохой, на твердую троечку с плюсом. Однако, если при прослушивании любого трека, неважно из какого жанра стиля, мы устанавливаем уровень громкости выше среднего значения, во-первых, музыку начинаем слышать не только мы, но и окружающие. А во-вторых, звучение превращается в какую-то непонятную кашу, чего у оригинала попросту нет. Безусловно, если включить какой-нибудь heavy метал на максимальном уровне громкости даже на оригинале, по качеству звука это тоже будет не пойми что. Но тем не менее, запаса уровня громкости выше среднего хватит с головой для того, чтобы насладиться любимым треком. Походив с этим добром недели три, я понял, что это далеко не самый лучший вариант для покупки. Однако, если вы не хотите переплачивать за оригинал, ну попросту не видите в этом никакого смысла, и вы не особо придирчивый меломан в плане качества звука, то в этом случае, в общем и целом, можно задуматься над приобретением максимально качественной копии AirPods, как я демонстрирую в своем видео. По большому счету, выполнить по-настоящему качественную реплику у наших товарищей из Поднебесной в этот раз получилось. Тем более, что я видел огромное количество клонов AirPods, которые не то чтобы по качеству, а даже по внешнему виду наставляют желать лучшего. Чего нельзя сказать о той версии, о которой я рассказывал на протяжении всего своего опыта эксплуатации. И тем не менее, лучшим вариантом будет присмотреть гарнитуру по стоимости меньше, чем наушники от компании Apple, но разработанную и протестированную определенной компанией в области музыкальных аксессуаров, в том числе беспроводных наушников. Для того, чтобы принять участие в конкурсе на максимально качественную реплику AirPods, все, что вам необходимо сделать, это выполнить три максимально простых пункта. Первое, это подписаться на канал. Второе, поставить лайк этому ролику. Третье, поделиться этим видео со своими друзьями, либо вконтакте, либо в инстаграме. И в четвертых, заполнить небольшую Google форму ссылка на которую находится в описании под этим видео. Специально для вашего удобства, все пункты, которые стоит выполнить, я на всякий случай повторно перечислил в описании к этому ролику. Итоги этого конкурса мы подведем в прямом эфире на нашем канале 10 августа в 20.00 по московскому времени. Благодарю за просмотр данного видео и желаю всем удачи в конкурсе! Да пребудет с вами Сила! Меня зовут Артем, а вы были на волне канала Apple Finder. Оставайтесь с нами и совсем скоро увидимся! До новых встреч! Пока!